Здравствуйте, дорогие радиослушатели в эфире радиоцентра Сангейтс. Меня зовут Рита Больт и со мной на связи, как всегда, в это время Анна Ласточкина из Таиланда. Добрый день. О, вернее, у Анны уже вечер. Добрый вечер, Анна. Очень приятно видеть. Добрый восприятия. вечер. Да. Рита, добрый вечер, радиослушатели. Или доброе утро. Да, доб, ну как у нас говорят, доброго времени суток, да, да, на, да, на, да, на правильном русском. Ну что ж, мы сегодня поговорим на очень интересную тему, у нас всегда интересные темы саней, но сегодня, а, вообще просто тема потрясающая, она такая а, разноцветная, мы поговорим о том, как а, планеты. Как астрология и, целитель... астрология и целительных свойствах цвета и как планеты влияют на какие планеты отвечают за какие цвета, как вообще цветом можно исправить настроение и так далее и тому подобное. И, в общем, начнем прямо с самого начала. Как все-таки планеты разделяются по цветам и почему-то вообще почему так происходит? Откуда это вообще идет, если это есть такая история? Откуда идут цвета? Ну, все начинается в нашей Солнечной системе с Солнца. И Солнце содержит в себе эти самые семь цветов то есть принцип солнечный, принцип духовного Я Начало, Единицы он содержит в себе. Уже вот эти вот а, семь вибраций. Эти семь вибраций они складываются из того, что у нас есть а, тройственный принцип, то есть у нас есть один, два, три — это созидание, поддержание, разрушение. Если мы обратимся к ведической философии, то это а, троица Брахма, Вишну, Шива. И у нас есть четверичный принцип. Это у нас четыре стороны света. Четыре направления, которые мы можем воспринимать благодаря Солнцу, благодаря устройству общесолнечной системы и Вселенной целиком. И если мы два этих принципа сложим, получается семерка. И говорят в ведической философии, в астрологии, что луч, луч Солнца семиричен, То есть он раскладывается на семь составляющих. И у нас благодаря этому есть семь нот, семь цветов. Семь дней недели тоже подчиняется этому же закону. И у нас есть семь основных планет, которые мы используем в гороскопе для анализа личности. Есть еще две, но это планеты, которые не имеют тел: это Раху и Кету. То есть, это единое такое существо, которое разрублено на твое и олицетворяет собой наше прошлое и будущее. А вот то, что связано с устройством нашей личности, это может быть связано с семью, единицами. То есть, это может быть связано семью какими-то явлениями. И через семь планет практически можно проанализировать все стороны жизни. То есть на семь раскладывается все у нас mm -hmm. здесь. И говорят еще такой философский аспект, упомяну, что количество солнц в нашей вселенной кратно на семи. Ну, mm -hmm. такая информация mm -hmm. из духовных источников, да, что у нас все кратно на семи. А можно сказать, что солнце, луч солнца белого цвета? Просто а я сейчас вот вспомнила о том, что мы говорим, если говорить о цветах чакры, или говорить вообще о цветах, что все семь цветов складываются в один, когда-то мы получаем белый цвет. Да, но это базовый изначальность, да, да. Но если мы говорим о физике, да. такой совершенно нам доступной из учебников, то луч солнца раскладывается на семь составляющих, и... Тело, оно отражает, какой-то ну, какой свет поглощает, какой-то отражает. И вот за счет этого получает, мы видим, мы можем зрительно воспринимать. Вообще, за то, что, как мы воспринимаем цвета, отвечает в гороскопе Венера. Mm -hmm. есть, mm -hmm. а, анализируем, а, анализируем у человека способность воспринимать цвета. Дело в том, что мы все видим цвета немножко по-разному. И это показывает нам Венера. Если Венера очень сильна и а, как-то... Проявлено, то это значит положение художника, положение дизайнера, положение человека, который может работать с цветом. Если Венера э, повреждена, особенно в определенной карте, связанной с генетикой, есть такая дробная карта D12, это может, может говорить о дальтонизме, о том, что человек не все цвета различает. Принцип развлечения еще связан с Меркурием, то есть умение различать, отличать одно от другого, градировать, связан с Меркурием. Да, я часто замечала, что человеком разговариваешь, ему говоришь, да, это да, у тебя майка синего цвета, он говорит, да нет, она у меня серая или там зеленая. Особенно вот эти цвета часто люди а, видят по-разному, да, серого, да, но, да то, серо синего, зеленого, все... да. Все мы всем немного по-разному этот мир, и то, что мы можем это обсуждать, это все, ну это все лишь идеи, это лишь слова. На самом деле никто не знает, как, как правильно, да? Да. Да. да, как правильно, да, как да. да. как действительно видит другой человек. Угу. Ну вот, Ань, мы сегодня с вами одеты в одинаковый цвет, красный. Угу. О чем же это говорит? Да, ну ну, это не о том, о чем <Carney> говорить. Да, <с blown closes> чем мы не договаривались. Да, мы не Но договаривались. Ну, я отталкивалась, да, я отталкивалась от того, что вторник — это день Марса, и поэтому красный цвет. А у вас было то же самое? Я или... отталкивалась от того, что я еще ни разу не была в эфире в красном, <сancion> и <сancion> поэтому я решила надеть красное. Да. Ну, и к тому же мы говорим о цветах, я подумала, ладно, скорее всего, зайдет разговор о том, что Сегодня у нас день Марса, и Марс отвечает. Что-то мы застреваем. Красный цвет, и поэтому, скорее всего, мы да. застреваем. Да. Немножко камера немножко зависла у вас. Алло. Да, да, да, я здесь. Да, продолжаем. Да, все хорошо. Ну и, наверное, надо перечислить, за какие цвета у нас отвечают планеты. Давайте начнем с Солнца. Солнце — это оранжевый цвет. Дело в том, что у нас есть такая, такое условное деление цвета и планеты. Иногда в разных источниках указаны другие цвета. Но вот оранжевый обычно ассоциируется с Солнцем, а желтый ассоциируется с Юпитером. Хотя еще других источников фиолетовый ассоциируется с Юпитером. И тут у нас в четверг, например, в Таиланде официальные лица одеваются фиолетовый. Они mm -hmm. тоже здесь одеваются по цветам. Да, и вот можно видеть, что в разное время они ходят в разной форме. Вот они чтут. Ну, У них даже называются дни недели по планетам. Mm -hmm. Так же, как в испанском языке. Да, Также они называются на санскрите. В принципе, на языке астрологии ведической здесь называются так «Дни недели». То есть они настолько воспринимают хорошо и понимают астрологию, это как бы вошло в их жизнь? На... Да, это традиция. Я не думаю, что все люди знают, почему. Но астрология здесь, здесь это распространено обращаться к астрологам, она немножко другая, так кхмерская астрология астрология, mm -hmm. она основана на ведической, то есть там все названия, все одинаково, все на санскрите, но у них интересные программы, интересное начертание карт, а по-венериански, у них здесь очень сильная Венера, все очень красивое, то есть mm -hmm. виде домика с разными венделями, то есть у них такие карты, в mm -hmm. виде цветочка, вот. Mm -hmm. То есть, у них этот вкус есть. Mm -hmm. да. Но, если вернемся обратно к планетам, оранжевый mm – -hmm. это Солнце, красный – это Марс, белый или серебристый, молочный, не, не чисто белый, а такой молочный, и иногда с голубоватым оттенком – это Луна. Дальше зеленый – это Меркурий, мы еще не сказали, желтый или фиолетовый, это Юпитер. А Венера? Тут? Венера разноцветная, что-то пестрое, розовое, пастельное. Она... Красивое, да, что красивое что-то. Да. Да. Тем более это пятница, конец недели. Да. Да? Да. да, Венера связана с расслаблением и связана с тем, что, чтобы мы видели мир во всех красках. Именно поэтому Венера является сигнификатором зрения в карте, mm -hmm. да. Умение различать, наслаждаться цветом, видеть глубину его. А, так, и мы еще не упомянули Сатурн. Сатурн да, Сатурн связан с синим цветом. Синий цвет он подчеркивает формы, так же, как и Сатурн. А если мы будем соприкасаться с синим цветом. Ну вот, опять застряли. Вот теперь в окружающем пространстве. У нас восприятие, да, восприятие у нас сузится. То есть, если покрасить в комнате стены в синий цвет, то тогда будет казаться, что комната меньше, и стены давят. То есть, синий цвет — это цвет ограничения. Это цвет формы. Сатурн отвечает за карьеру, за, такие, за структурность, за структуры, которые, например, государственные, и форма часто бывает синий. То есть синяя форма у полицейских, синяя форма у солдат бывает. То есть это цвет ограничения такой работы, конкретной иерархичной деятельности. Mm -hmm. а, вот. а, но можно поговорить о том, а, как, как действительно менять настроение с помощью цвета. Да? То есть а, а, если мы знаем, а, знаем во-первых, гороскоп, то мы можем посмотреть, какие планеты в нем сильны, какие не очень сильны. И в какие промежутки времени, в какой период, да? Да, Это и тоже в какие промежутки mm -hmm. времени. И мы можем пользоваться так называемой цветотерапией, чтобы добавлять себе каких какой-то планеты. Я могу привести пример. Я часто использую вот эту методику в консультации детей, mm -hmm спрашивают, как обустроить детскую комнату. Потому что э, далеко не все детские комнаты, ну, вот какие у нас э, розовые, там бывают мальчиков, синие э, или оранжевые, или зеленые, далеко не каждая подойдет ребенку. Нужно сначала выявить тип личности. Э, если это гиперактивный ребенок, если там видно, что... Э, Видно, что у него очень много питы, то есть у него много огня, и он не может никак успокоиться, то, конечно, красная комната ему не подойдет. Но с красными элементами, с оранжевыми. А если наоборот ребенок достаточно депрессивен, то лучше оранжево красные тона, потому что оранжевый цвет повышает настроение. Он вообще повышает настроение всем. То есть, если на оранжевый смотреть, он дает оптимизм. Это главный цвет оптимизма. Но его долго выносить нельзя. То есть были такие проведены исследования, когда сажали людей в оранжевые комнаты, чтобы они там работали. И многие старались оттуда выйти поскорее, потому что там такая энергетика, повышается огонь, повышается... Если нужны новые идеи, вот, то лучше поместить людей, генерировать их в оранжевую комнату, либо желтую. Вот у нас есть две расширяющие планеты с принципом расширения. Это Солнце и Юпитер. Ну, еще Марс, конечно, тоже. Ну, вот. а, а Сатурн принцип сужения. И а если мы знаем это, желтый цвет также для генерации идей замечательный. То есть если мы смотрим на желтый, на оранжевый, оранжевый он больше приземленный, в нем больше такого тона, который его как бы не дает ему рассеиваться, а желтый он, он всегда имеет тенденцию к рассеиванию. И желтый цвет дает, наверное, это максимальный оптимизм, как, от, от какого цвета можно получить это от желтого, но он в негативе дает а, такую вот нестабильность разума. И тенденцию перескакивать от одной идеи к другой идеи, расплывчатость такой. Потому что он всегда имеет тенденцию рассеиваться. Mm -hmm. И вот это тоже надо помнить. Как менять настроение. Если совсем депрессия, желтые стены с оранжевыми элементами, то это будет замечательно. Это можно вернуть себе тепло как бы вовнутрь. Mm -hmm. вот. А если... Зеленый есть еще. Вот часто спрашивают, нужно ли делать зеленый? Зеленый цвет бывает разным. Если мы в зеленый добавим синего, mm -hmm. то это будет такой темно-зеленый, близко к синеве такой, куда-то, болотный. Yeah. То есть такое есть, например, сукно, такие вот были раньше. Представлю себе, если представить гостиные в 19 веке. Там такие вот они зеленые, темно, да, вот это yeah. вот. А зеленый вообще способствует концентрации, на 25% повышается концентрация у любого человека, который наблюдает зеленый вокруг себя. А, но если мы туда добавим синий, то там будет больше, ну, больше будет утяжелять, то есть депрессивный такой цвет. А если мы добавим желтый, то он будет цвет веселый, и он добавит оптимизма. И вот детские часто делают вот в таких тонах желто-зеленых. Ну, вот они очень подходят для детей, повышают у них концентрацию и одновременно а, не, не тяжелят, то есть не загружают ребенка. Mm -hmm. вот. Аня, у меня такой вопрос. Я вот сейчас задумалась серьезно, на самом деле. Каждый день, когда я одеваюсь, я, в принципе, наверное, так как-то легче даже стала. Я просто думаю, какой сегодня день недели, да, и что-то одеваю. Ну, если что-то не подходит, не получается, тогда, в принципе, есть, такая, есть такое понимание, что можно просто одеть нижнее белье нужного цвета и тоже настроение, как бы мы будем удовлетворять планету. Ну, наверное, это не совсем правильный подход. Вот если у меня, допустим, Марс э, в хорошем положении, а я сегодня еще одела красное, да, я, наверное, его еще больше усиливаю, и это получается слишком много. То есть такой вот просто да, каждый день одевать то, что... Да. Да? На самом деле я не придерживаюсь такого да. мнения, что надо одевать каждый день как цвет планеты. Все это своеобразная игра, чтобы запомнить цвета. Uh -huh. На самом деле у нас есть персональные настройки нашей личности. И если мы будем говорить как женщины стилистически, да. то нам некоторые цвета идут, некоторые не идут. То есть uh -huh. некоторые цвета соответствуют нашему оттенку кожи, стилисты специально подбирают, они вот тряпочки накладывают во время, то есть, когда солнце стоит в зените, и тогда, когда светло максимально, нужно прикладывать разные цвета и смотреть, какие оттенки именно тебе подходят. И дело в том, что у нас есть внутри определенное такое сочетание энергии, которое дает наш уникальный цвет или уникальную цветовую гамму. И ее даже можно подбирать по гороскопу. Вот, допустим, мне идет красный цвет. У меня Марс сильный и он связан, опосредованно связан с моим телом, ну, то есть с той позиции в гороскопе, которая отвечает за тело. У меня солнце а, также связано с, тоже с телом, а, с физическими данными. И когда я брала консультацию стилиста, мне так и сказали, что вам подходят теплые, красные, оранжевые цвета. И мы ну, это проверяли, естественно, на практике. То есть было видно, как меняется... Настроение тема, меняется. Да, да? Но даже не настроение. Смотрите, если мы говорим о том, как нам одеться, чтобы, одеж одеж да, чтобы одежда отражала нашу внутреннюю суть, то это одно. Mm. А другое дело, мы хотим настроение поменять или созерцать этот цвет вне себя. То есть мы одеваемся для того, чтобы когда нас созерцали... Было это гармонично. Mm -hmm. вот. А mm -hmm. если мы делаем дизайн интерьера, то значит мы вокруг себя хотим поставить эти цвета, чтобы их созерцать. То есть немножко разные перспективы. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. И если, например, я надену на себя синее, то это будет очень негармонично смотреться. У меня лицо синее фиолетовое. Сразу лицо становится старше. То есть оно становится вот. А если одеть желтое и такое коричнево-желтое, то становишься моложе. Это видно. То есть это значит, что эти цвета гармонизируют тому, что у меня есть внутри. Они как бы сочетаются с моей задачей внутренней. Вот. Это, это, это, они да. отражают внутренний мир, и это видно да. э, э, снаружи. <laughs> ну, то есть, да, хотела я, сказать я, это... Я... Тогда женщина становится, на нее смотришь и видишь, что в ней все так. Ну вот все так. Гармонично. Где-гармонично. Да. да, есть теплые типы. Ну, скорее всего, вы знаете, по стилистике там говорят, зима, лето, осень, да. есть еще более разнообразные градации по киби, там самые разнообразные типы. Дело в том, что мы с собой что-то уже изнутри представляем, и мы можем через одежду это подчеркнуть. Вот, вот это такая сложная <смех> концепция. да, Не просто какой день недели, такой мы одеваем. Да. Ве все верно, это очень логически <смех> вообще ст становится на свои места, когда так понимаешь <смех> это все, конечно. Ну и вот ответ на вопрос, почему я красное ношу, потому что я недавно купила себе красную кофточку. Я сейчас выбираю только те цвета в основном в свой гардероб, которые... Как я знаю, мне уже идут. Mm -hmm. ну, когда уже, mm -hmm. <свят> раньше одевала все что угодно, то так, то так. А сейчас уже понимаешь, что определенные цвета подчеркивают твою внутреннюю суть. И вот на, второй, на вторую часть вопроса я бы хотела ответить. Это по поводу того, стоит ли цветом что-то усиливать. Mm -hmm. ну, усиливать или, допустим, mm -hmm. если, yeah. мы так, если мы и так имеем очень сильный Марс, и в то же время этот Марс у нас в гороскопе функционально неблагоприятен, то есть он отвечает за, за сферы жизни, которые связаны с проблемами, с какими-то внезапными событиями, стоит ли нам его носить. Я скажу, что стоит, здесь ничего страшного особо нет, но красить стены в красный цвет не стоит. Не стоит. Да, то есть носить да, потому что у меня Марс не гармоничный в гороскопе. Ну, и mm -hmm. я не боюсь носить красное. Во-первых, я красное сама не созерцаю, когда его ношу. Но, с другой стороны, красное дает все время, когда оно рядом с телом, то есть есть такая цветотерапия, когда мы через определенную материю напитываемся еще. Mm -hmm. То есть, красное дает такую дерзость, да, вот Марс угу. выходит наружу, то есть можно смелости через красную одежду набраться да, и как-то себя ярче позиционировать, если в красном. Вот. Да. Но... Но, на самом деле есть... это вот гомеопатическая доза. Вот когда говорят, что страшно, нельзя, это на самом деле ну, мало влияет. Mm -hmm. То есть, да. в принципе, даже можно относиться к, к этому так. Если ну, если у человека рутинная деятельность, там он что-то делает постоянно, mm -hmm. идет на работу и делает что-то постоянно одинаковое, то тут, может быть, не имеет большого значения. Но, опять же, это, это как бы вопрос. Я просто свой, пытаюсь выразить mm -hmm. свой вопрос таким образом. А если, допустим, человек приходит на работу, у него там или свой бизнес, или он менеджер, или у него какая то разные виды деятельности. Один день у него там собрание с кем-то, другой, день у него с клиентом работа более спокойная, да? А другой, в третий день ему надо что-то решить, такой серьезный вопрос, подписать договор. Mm -hmm. То есть, вот можно основываться на этом, чтобы знать, какую одежду одеть, чтобы чувствовать себя более там или агрессивным, или наоборот спокойным? Ну, такие моменты mm -hmm. бывают. Можно, конечно. Если... Одежда дает внутреннее ощущение какое-то, и вы это чувствуете, это с новым женщинам относится. На самом деле для мужчин это такие мелочи, ну вот это вот одежда. Разные, разные есть мужчины и просто да, есть мужчины. Если да, вам ощущение, ну одежда... Когда вы смотрите на себя в зеркало, вы, вы приобретаете какое-то ощущение от себя, и от себя одеты в определенный цвет. Если да. это будет красный, да. Если у вас достаточно сильный Марс, пусть он не гармоничный, но он сильный, то... Ну, кто красный цвет, его усилит. Да, и надо сказать, он его не сгармонизирует, он его лишь усилит. Да, вот вы правильно заметили, что он его усилит. И если очень долго созерцать красный или жить в красной комнате, я просто сомневаюсь, что одежда действительно может настолько сильно изменить что-то. Ну, вот Когда мы вот что-то одели, да. А вот если мы смотрим постоянно, то есть мы постоянно ну, перед собой видим красную стену, то это да. То есть это идет очень длительный эффект воздействия на, нашу, на наши зрительные нервы. Через это мы воспринимаем этот цвет внутрь себя. И это тогда действительно как-то нам э, дает что-то, дает э, изменения в жизни. Да. И можно, вот э, если Марс функционально неблагоприятен, не стоит красными стенами делать, не стоит детскую комнату красно делать, а одежда, ну да, можно тоже так сказать, можно и, по этому и, да, принципу да. тоже сказать, что да, красная одежда будет повышать а, вот эту питу, будет повышать огонь, будет повышать решимость, да. а, и если вы хотите успокоиться, то лучше созерцайте, опять-таки я пришла к этому. Одевать можно, что вам идет, но созерцать цвет, потому что все у нас через, идет через глаза, внутрь, через вот наши рецепторы зрительные. Да. Ясно. Ну а как относиться к оттенкам цвета, допустим, если это не красный, а, а более там, розовый или какой-то послубее а красный, оно работает точно так же, или можно все-таки подбирать какие-то оттенки? Опять же, комнату делать не красную. Да. А... Да? Да. А розовая комната, например, это красный цвет, соединенный с белым, разбавленный белым. То есть мы туда добавляем успокоение. Белый цвет это, ну, это лунная энергия, а белый цвет вообще базовый, основной, нейтральный. То есть мы делаем цвет менее интенсивным. Интенсивность цвета означает то, что ну, степень интенсивности можно соотнести со степенью влияния этого цвета на человека. То есть если мы разбавляем красный, то мы уменьшаем степень влияния красного Марса на нас. Но, но в то же время мы пользуемся а, благотворной энергией. Красный цвет согревает. И если а, вот Есть, кстати, такое исследование, что красный цвет предпочитают женщины, которым не хватает мужского внимания, тепла, ну и а, внутренней личной жизни. Красный, а розовый цвет это а, цвет девушки, которая учится mm -hmm. взаимодействовать с красным. Ей еще красного а, как бы многовато. Красный это конкретный марс, конкретный мужчина. И розовый цвет это цвет девочки. Таким образом, она готовится к принятию красного, то есть к принятию марсианской энергии. И, а, когда человек чувствует себя очень одиноко и красит, ну, следствием этого может быть то, что женщина, например, может красить стены в красный цвет. Это один из диагнозов того, что он ей может mm -hmm. привлечь мужского внимания. И она хочет как бы жить в этой утробе. То есть красный цвет, он еще в нас заложен подсознательно, это та утроба, в которой мы росли и появились. То есть это вот то, что нас обволакивало еще, когда мы были у мамы в животе. Вот с этим тоже связан красный цвет. И желание все красным сделать вокруг. Но это странное желание на самом деле, далеко не каждый человек захочет красную себе интерьер полностью. Но вот оно связано именно с такими подсознательными мотивами защиты. Что и Марс связан, вот, а позитивный аспект Марса, позитивное влияние его ⁇ это защита. То есть и вот красный цвет, цвет ⁇ связь защиты. Угу. Да, очень интересно. А, оттен... да. Да. Что про оттенки еще можно сказать? Да. Оттенки... Или сочетание цветов, то есть когда мы один цвет вливаем в другой. Вот как я привела пример, зеленый можно сделать таким сатурнянским, то есть добавить к Меркурию больше Сатурна, и получится у нас такой темный, насыщенный цвет, который нас будет ограничивать и давать нам серьезное логическое мышление. Мы можем внести... Желтый цвет. Желтый цвет – цвет оптимизма, рассеивающий цвет, и мы получим веселый зеленый цвет, который связан с игривостью. То есть вот такой цвет и салатовые оттенки они повышают игривость. Это, они омолаживают. Вообще, если мы смотрим на светло-зеленый, мы молодеем внутри. И вот недавно, кстати, видела фотографию королевы Елизаветы оделась такой яркой, зеленой, все вышло на, в народ. Вот, и я просто видела, как обсуждают, как эта королева надела такой ну, странный зеленый костюм. То есть mm -hmm. у нее было зеленое все. И шляпа, и перчатки, и вот причем такое вот mm -hmm. веселенько зеленое, даже такого ядовитого немножко цвета. Ну дала повод пообсуждать. Да, да, но это отражает то, что она в душе еще молода. Если, если женщина может надеть на себя бабушка, старушка, или, как мы видим, может надеть на себя зеленый, это значит, что какая-то внутренняя тяга к молодости, к моложавости. У меня есть пару знакомых женщин, подруг, которые вот для себя выбрали такой, вот их никогда не увидишь разноцветных каких-то платьях, имея в виду разноцветных, яркого цвета платьях или блузках, а они вот для себя выбрали, что они носят белое или черное. Ну, иногда там что-то mm -hmm. такое серое. Вот интересно, это у них внутреннее такое состояние или у них Венера может быть в плохом состоянии почему вот отдельные люди выбирают именно такие цвета а мне вот например хочется носить яркое что-то цветное ну я не про себя а просто вообще почему так бывает можно а, но дело в том что Одно дело, когда за этим стоит какая-то проблема психологическая, что человек просто, вот многие женщины выбирают черный цвет, потому что черный цвет стройнит. Ну вот, я не чувствую себя. Ну он считается таким сафистике, цветом черный, да, и вот вечерний. Тёмки да. тоже, они как-то ну, не привлекают внимание. Либо это психологическая проблема, что женщина не раскрылась и еще боится привлечь к себе внимание то есть ну, не решается, или не то, что не боится, просто не хочет. Ну, не хочет наслаждаться всеми вкусами этого мира. Либо это типаж. Бывает просто внутренний типаж у человека, он называется классический стиль, да. и многим, нет, не многим, некоторым, ну есть люди, действительно, кто классического типа, и им действительно идет строгая черная одежда, и они смотрятся эффектно в ней. То есть эффектно, она никак... Не, не забивает. То есть меня черное платье забивает, если я уже это знаю, потому что со стилистами консультировалась и на опыте поняла. Действительно, что если я одену что-то черное или белое, то меня там не будет, будет одно платье. И также синее, то есть мне абсолютно никак не смотрится. Это вот может быть связано с типажом, что идет, То есть такое тоже бывает. И бывает депрессия, это просто депрессия, нежелание взаимодействовать на все сто с миром. Я так думаю, что вообще в первую очередь хорошо бы сделать гороскоп, понять, какие планеты на нас влияют, а потом уже пойти к стилисту, если женщина вообще хочет полностью раскрыться и понять, для, для чего она пришла в этот мир, да, и, и выглядеть, к тому же и выглядеть хорошо везде, и на работе, и с мужчиной, и так далее. То есть раскрыться в полной в полной красе, то вот хорошо бы это сделать, правда? Да. Еще... Да. Еще вот мне пришло на ум, что, возможно, женщина просто не умеет сочетать цвета, потому что некоторые цвета действительно несочетаемы, и был не, не, какой-то негативный опыт с этим. Да, она решила, я... что лучше она делать этого не будет. Да. Белое и черное да. всегда понятно. Да, да белое и черное всегда понятно. Бывает, например, красное и зеленое. Очень смелое сочетание. Это Крисмас. Да, это Крисмас. И yeah. uh, некоторые дизайнеры используют uh, такое сочетание в одежде, красное и зеленое. Смотрится, конечно, uh, ну, так странновато. Почему? Потому что Марс и Меркурий — враги. Это две планеты, которые uh, между собой не очень дружат. Меркурий uh, — это интеллект и зеленый цвет он повышает интеллект, зеленый цвет подчеркивает интеллектуальность. А красный цвет это цвет импульса, это цвет воли, силы, действия. И это как они вечная не, война не... между качками и ботаниками. То есть одни думают, что надо думать, другие делают. То есть когда Меркурий рассуждает, Марс делает. А если у человека в гороскопе есть это сочетание, и он гармонизировал его, то есть гармонизируем мы как? Мы растворяем в себе противоречия. Сначала это сложное сочетание, может быть гнев в речи, или человек может быть не только гневлив но очень импульсивен смотря к чему конечно эта комбинация в гороскопе относится но это нужно как соединить действительно в себе зеленое и красное но если человек соединил то он, это получается очень динамичный спикер или какой-нибудь режиссер в горячих точках, который быстро урывками может соединить две энергии Марса и Меркурия, это соединить войну и соединить журналистику. Вот. То есть если человек уже в себе это внутри так скомпоновал, что это все гармонично смотрится, то даже и эти цвета он не будет воспринимать как... Нечто странное, очень страшное. Вот все мы воспринимаем это странно, зеленый с красным. Но художники используют такое сочетание для того, чтобы привнести в картину динамизм, как будто бы там есть движение. Вот есть такой известный философ Рудольф Штайнер, который вальдорфовские школы основал. Он писал, что если вы нарисуете красные маки на ярко-зеленой лужайке, нет, или, или он писал, что если вы нарисуете женщин на красно-зеленый, на зеленой лужайке красных женщин, то будет казаться, что эти женщины двигаются. То есть uh -huh. это придает такой динамизм, да, что или если если попугай сидит в зеленой листве, то кажется, что он сейчас улетит. И вот... Я видела некоторые книги по менеджменту, и там вот было зеленое с красным оформлением. И я тогда еще, ну, прочитав это, подумала, насколько это глубоко правильное оформление, когда нужно как бы, в действие привнести разум. То есть вот, это зеленое со соединить. Есть, все, все можно соединить на самом деле, только знать, Если что надо это объяснить, такое... Объяснить, да. Да, а, и мне теперь стало интересно, почему же у, в Крисмас именно такие цвета красные и зеленым, То есть зеленая елка и какие-то там красные, красные цветы. Надо поискать. Ну, возможно, это традиция да, это идет. у нас всегда зеленая. Да. Красные панды, красные цветы у -у -у. огромные. Ну да, да, очень интересно. А, ну что ж, я думаю, что мы на этой веселой ноте красного с зеленым сегодня нашу передачу закончим. Спасибо большое, Анна. А, я думаю, что мы можем продолжить в следующий раз тоже говорить о цветах и, и немножко затронуть тему а, а, еды, потому что нам предлагается использовать разные цвета в еде, как у нас тут говорят по-английски mm -hmm. «eat rainbow». Вот, поэтому, и это вообще очень интересная тема, а я думаю, что мы продолжим в следующий вторник, поговорим немножко об этом. Давайте, да, да? с Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спокойной ночи и всего доброго. До свидания, дорогие радиослушатели. Спасибо. Увидимся, услышимся. Всего хорошего.